Карин, да не мой. Да ладно, я чуть-чуть помою. Да не надо, не мой. Да ну ладно, я чуть-чуть помою. У тебя сегодня праздник, не Отношения 21 века. Ой. Мой праздник, хочу и мою. Не будет. Нет, буду. Нет. Нет, с праздником. Спасибо. Карин, ты скоро? Карин, ну давай быстрее, мне тоже нужно собираться, у меня тоже есть личная жизнь. Карина, блин. Попутался и никого нету. А где Карина. Вот она. Я сам с собой. Ты в курсе, что скоро 8 марта? Да. Точняк, милая. Скоро 8 марта. А это значит, что мы должны расстаться с 7 по 9 марта. Карина знает, что нужно настоящего мужчины. На 8 марта. <плодисмент> <плодисмент> Настоящий юмор в Инстаграме. Снятые штаны. Снятие штанов, и все засмеялись. Не будет цыган пугать Карину. На тебе. И утащили. Блин, сейчас он опять подойдет, зальет мне в уши. И я опять с ним сойдусь. Привет, Привет Карин. Хорошо я выиграешь. Я, я пошел. Эй. У Сагана ничего не получилось. Спасибо. Кофта у нее обалденная, Гуччи. Вообще обалденная кофта. Карин, ну давай. Карин, ну представь, что твоему парню написала бывшая что-то сильно возбудилось от слов. Нет, хватит. Ты ж нет, парень. У меня просто хорошая фантазия. Фантазер, ты меня называл. Музыка такая, рев, Сукай, ты что так пугаешься? А? Я тебе подарок приготовил, ты орешь. А что за повод? Ну, 8 марта же скоро. Вот, ну, знакомься, да. это Рамис, педагог по этикету. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. А что за подарок-то? Ну вот, тебе нужно обучиться этикету. Куэту. Когда вы сидите, у вас коленки должны быть вместе и немножко повернуты. А это что-то меняет в общей позе. Настоящие мужчины с лифчиками не играются. Они их снимают с настоящих женщин. Мило, Действительно, отдай. Мужики бабам стоят за цветами. Прикольно. Сейчас расплаты цветочков, подарочков и всякой фигни. И очередей в цветочках в магазинах. Как я все время говорю, кошечка Карина. Вот будет теперь две кошечки Карины. <связать> <связать> <связать> У паука <-палухой. У> <связать> Прикольно Вань, самое главное, чтобы женщина сама могла себе причесать Сама могла себя накрасить Понимаешь, все должна делать сама Серьезно? Ну конечно Вань, ты что, дурной, а? Бери... Только не показывать это Будет Наташа развлечение убирать за кошкой Нет, ну в интернете все быстро делается. Тут два часа в ванной. Что можно делать? Ну, Наташ, что я видео снимаю. Ну и что, я в ванну не могу попасть. Да мылась я, мылась. Мне ВК подарили. Подарили одинорожку. Еще что-то подарили. Одинорожка. По-детски радостная. Игрушка и пижамка. Вообще здорово. Ой, это комточка, сидит. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Ну еще два раза. Я больше не могу. Ну тогда не делай. Ты плевать, какой, чтобы я была толстая? Ну тогда делай. Я говорю, я не могу. Корень, я не твой парень, я твой тренер. Какая-то безвыходная ситуация. И делать, и не делать. Вот как что? что как можно выяснить? Че? У меня даже парня нету. Господи, за что мне это? Жалко. Милая, ты что, подглядываешь, с кем я переписываюсь? Кто? Я? Да ты что? Сколько глаз? Доверяю. Сколько глаз-то много? И живая игрушка, вообще здорово. Какие ушки хорошие. У лисички. Что за агрессия? что ты делаешь? А зачем, Далек, подписывать паспорт? Девочки, мамы, бабушки, все представители прекрасного пола, я поздравляю вас с нашим праздником. Парни, если вы не успели купить букет... А мы успели купить заранее, плохо думаешь. То запишите поздравления вот в этой маске, тут цветы есть, и не забывайте. А девочки понравятся именно вот, не, не живые, а вот так. Самое главное, это внимание. Ну да. Пацановцы, блять, да, я Владу позвала. Нет. А почему позвал? Позвала. Я так рада, что с вами пойду. А я-то как рада, что вы с вами пойдете. Хорошая опа, прямо. Такая ух. Красивая. Мой Милый, подарил мне цветы, потому что тебе моя очередь. Ребята, смотрите, какой букет подарил. Ага. А что, на всех один букет, что ли? Прикольно. Девочки, я сама себе купила букет, я фотку, Скинемся. И... Ну да, подарить никто не может. <связывая> Сколько единорожек нужно для полного счастья в жизни? <связывая> Детская такая радость, просто, блин, замечательно. Да, танцевать про увесь и почувствовать овесь. Подкатывают, что ли, к ним, что ли? Девушка, я женат. Это не важно. У меня трое детей. У всех свои недостатки. Карин, этот ссорий зашел слишком далеко. Согласна. Ах, они подсорились. Ну да, Подкатывает. Карину любить надо. че пугаться-то? Мужского начала во мне гораздо больше, чем женского. Это однозначно. Рваный <свист> носок. Где я ступилась? Ну да. Выбирай! Либо я, либо она! Он выбирает себя, никаких девчонок. Да, <смех> Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а? решил ко мне лезть, ты? Хвентин Тарантино, в сказке Буратино. Хорошо машет крыльями. Сранец, вонючий, мать твою. Не-не-не, просто я частный человек, и я увидела в отражении название. <смех> ты назвал? Я уже Ну вот, прям в отражении, оп, у меня. Угадывают песню по отражению в стене, очень здорово. Прям вот подфартила я человеку дальше, вот прям на вот... Это такое лицо у человека. Да нет! Какая песня? Не-не-не, называй. Я же должен ее исполнить. Пускай тупит только нас. Что-то не с лицом у Анечки этой. С цыганёночком играют вместе. С кошечкой. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо танцует. Вот так надо танцевать. карина хорошо танцует под какой-то трек маггештейна полный видос этого еще одна моя работа в качестве сценариста. И я считаю, это пушка. Свайпли, смотри. Ну, тоже Что посмотрим, это? конечно.